Так, ну, всем привет, вот, ну, как бы с вами банан, и сейчас я бы вам хотел продемонстрировать, как я решил начать играть в Тарков, какая, какой у меня был первый рейд, как я на все реагировал, собственно, здесь вы видите, как я веду себя как долбоёб, как я играю, вот, и, собственно, да, здесь, как бы, ничего такого особенного не будет, просто реакция. Собственно, надеюсь, вам ролик зайдет. Вот, вы поставите лайк и подпишитесь. Конечно, у меня в основном видео и выходит по Майнкрафту, но я, возможно, также буду выкладывать видео и по Таркову, потому что мне все-таки игра зашла, а я купил ее по скидке за 1200, и как бы игра уже свои 1200, как по мне, она отработала сполна. Я помню, как я вышел с рейда, со сво... ну, когда я вынес... С рейдой вещи я был в аху, это просто такие мысли. В общем, надеюсь, вам ролик понравится, приятного просмотра. Ебать это чё, нахуй? Хм. что нахуй? Что-то больно тихо. Ноги бы тут не сломать. А, ну чё, бля, работаем, бля, работаем, бля, работаем, бля ебать ч нахуй ебать да ну нахуй все блять запустилось ахуеть ебать персонаж ебать это что это что Охуеть. Ебать. Охуеть, <свят> это что такое? <свят> oh, блять, у меня. У меня сейчас, наверное, оргазм будет. А, нет, уже. Ебать. Побег из Старкова. ЧВК. Далее. Завод, лес... Завод... Время суток 15... Далее... Так, страховка... 18 тысяч... Ага, ну мне тогда, пожалуй, вот это застраховать... Вот эта хуйня. И вот эту хуйню. 11к. Нихуя себе. Блять. Ладно, похуй. Охуеть. Так, Т включить. Ева. Ну, как бы и сейчас вы увидите. Если мой первый рейд, как я... Блять, как лох, как лох играю, блять, пытаюсь понять все игровые механики и, блять, все для меня новинку я был вообще просто в охуе. No. Она, куда пошел? О, живый! Нехороший Пизда. Ах ты ебагла! Ебать пиздец, это как нахуй играть это просто, блин. так ну и хотел бы сказать заключение, что сама игра мне понравилась. Реально очень крутая игра. Непередаваемые эмоции, которые я не испытывал ни в одной игре. такое, такое ощущение правдоподобности и, и реализма я еще нигде не чувствовал, не видел, как бы все выполнено на высшем уровне. И если вы сомневаетесь, брать ли вам тарков или нет, то скажу я вам так: если вы любите хардкор, то берите. Если же нет, то, соответственно, лучше не брать. А, также еще стоит посмотреть. Характеристики вашего компьютера Ну, то есть, соответственно, подойдет э, Пойдет ли вы на вашем устройстве э, Данная игруля Потому что у меня на Ryzen 5 2600 GT 1650 И 16 гигабайтах Азу У меня игра на низких выдает от 30 до 70 FPS, Ну, и как бы, да Ну, соответственно, и графика Не знаю, меня лично порадовала вот. А, также, если вам зайдет Тарков, то я в принципе могу либо продолжать вести на этом канале на основном, либо создать еще один, где я буду именно уже выкладывать Тарков. То есть Майнкрафт и Тарков будут отдельно. Пишите свое мнение в комментариях. Если вы досмотрели ролик до конца, то спасибо. Всем удачи, всем пока.